Вера, это Настя, и мы готовы подарить вам счастье. Спасибо, мужчины, за то, что нас радуете. Шубами и цветами нас балуете. Мы, конечно, вас очень любим, но в борьбе мягкими не будем. Привет всем. Меня зовут Валентина Домбовская. Я из Беларуси. Люблю ЗОЖ и все, что связано с ним. Я занимаюсь спортом, бегаю по утрам тоже оценят наши старания и нашу красоту. Конечно же вы, наши мужчины. Вы любите нас, а мы будем радовать вас. Всем привет! Меня зовут Мария Устинова. Я занимаюсь бизнесом онлайн и со всеми остальными делами, домашними и недомашними, справляюсь прекрасно. Но даже такой, как мне, которая все абсолютно может сделать сама, нужен мужчина. Хочется же, чтобы кто-то благотворил нашу красоту и на руках носил. Привет, меня зовут Юлия Лукьяненко. В квесте «Мужчины против женщин» я принимаю участие, чтобы показать, что мы, женщины, ничуть не хуже мужчин, можем быстро принимать решения. Мы такие же сильные, смелые и ни в чем не уступаемым в плане смекалки, интуиции и координации. И пусть мы делаем это по-своему, по-женски, с присущей нам стереотипной логикой, но ведь на то мы и женщины, чтобы быть немного непонятными и такими необходимыми для мужчин. И даже если в этой битве выиграете вы, наши любимые мужчины, то уверена, что своим успехом вы обязательно поделитесь с нами. Здравствуйте, я Абраменко Наталья. Я вам шлю плавный привет из нашей солнечной Адыгеи. Немного о себе. Я люблю рисовать, я люблю готовить. А еще я вас вот таких маленьких деток. Я многодетная мама, сейчас нахожусь в декрете. Нам без мужчин было бы очень скучно предоставить список, чего бы мы хотели получить от вас. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, Чтоб зарплату отдавал, тёщей мамой называл. Был к футболу равнодушен, и в компании не скушен, И к тому же, чтобы он... И красив был, и умел. Всем привет! Я из города Минска. Меня зовут Екатерина, и я являюсь директором проекта, который каждой девушке позволяет почувствовать себя привлекательной. И кто, как и вы, наши дорогие мужчины, можете наилучшим образом оценить женскую неповторимость? Привет! Меня зовут Лисан. Я двухсерийная мама, жена, дочь. Бизнес-вумен, автоледи, подруга. Как и у вас у меня очень много ролей. И мне очень важно во всех этих сферах быть успешной для того, чтобы получать свой внутренний комфорт. Я бы не сделала это одна. Я могу всего этого достичь только вместе с мужем. Мужчины в принципе думают масштабно, действуют фундаментально. Ну а мы женщины, ну мы же шеи, мы их направляем в их действиях. А вместе мы сила. И я уверена, что квест «Мужчины против женщин» как раз таки докажет силу вот этого единения. Всем привет! Меня зовут Мария. Я капитан. Я активная, бесстрашная, целеустремленная. И мужчины нам нужны, ведь их сильное плечо нам обязательно нужно для поддержки!